Так, всем привет! Мы играем в Фосмофобию. А, спустя очень продолжительное время отсутствия в игре. Поэтому мы сегодня начнем со сложности... Так, это у нас... Нет, нам не надо такую. Нам специальную сложность не надо. Сложность профессионал. А, закупаемся оборудованием. А, добавляем все. Что все Так, у меня ничего не добавилось Значит мне надо купить Магазин, покупаем одну свечку Чтобы если что затушить Одну зажигалку а, Покупаем 4 Благовония 4 порции таблеток Одну соль э, Датчик движения Датчик движения Фотоаппарат еще один нужно взять. Неоновую палочку обязательно. Фонарик. Видеокамеру. Так, термометр точно. Микрофон. Ну, микрофон тоже нужно взять, потому что... Мало ли. Два креста берем, получается. И, в принципе, все это дело мы добавляем. Добавить. Так, что у нас нету? правильный микрофон. Блин, на правильный микрофон тоже надо купить, потому что может такое случиться, что будет задание. В принципе, все. Мы все добавили. Мы начинаем. Карта давайте виллу стрит. Она полегче будет. Сложность профессионал. Все у нас есть. Поехали. Итак, у нас получается задание. М -м -м -м. А, это зовут -а Хезервест. Понял. Так, ладно. <ской Todosolo i> Ой, как я управление все забыл Получается, ладно, мы берем по классике всегда фонарик Рацию э э э э и, и... Рацию и термометр, да? Рацию и термометр Заходим в дом Я не посмотрел, где щиток, ну ладно в принципе, тут два варианта всего лишь, либо в гараже. Так, смотрим, шкатулку. Шкатулки у нас нету. Карты. карт тоже нету. Быстренько пролетаем. В гараж. Щитка здесь нету. Он уже что-то трогает. Так, доски уиджи нету. Зеркала нету. Что это у нас может быть? А, кукла, а, кукла там в комнате лежит. Сначала сходим, включим свет. грамма нету. Скорее всего, у нас куклы. Так, сразу смотрим Кость. Все мы ее находим. Так, в принципе, уже можно температуру замерять. Я думаю. Но он на первом этаже что-то трогал. Я не думаю, что он где-то здесь в подвале. Поэтому, скорее всего, он где-то там наверху. Причем звук был, как будто он дверь потеребонькал. Так, в итоге у нас воду, да? Да, кукловоду у нас. Проклятая вещь, кукловоду. Ладно, все начинаем задерживаться в комнатах дверь потрогал где-то вот эту дверь не понял Почему он здесь трогает дверь, а температура маленькая? У нас здесь 5. Здесь сколько? 16. Не понял, вообще не понимаю. Так, кость, вот она лежит. Блять. Страшно, ну, слушайте, я не знаю. Это что такое? Как это выключить? молодой а, надо даже свет выключить ты молодой ты молодой где ты ты старый ладно это глупо это очень глупо сейчас искать вот точнее разговаривать ним, потому что комната не знаю какая ладно скинем пока сюда все это оборудование исходим пожалуй возьмем еще дополнительно что-нибудь Возьмем камеру обязательно Ну и нет Книгу нам не надо Думаю, что нужно датчик взять О, датчик отпечаточник. Отпечаточный фонарь И, ну, в принципе, в гостишке была маленькая температура Мы, конечно, сейчас проверим все комнаты А, здесь ничего не вижу. Так, можно обратно свет включить? Здесь у нас... Тоже ничего не видно. Стоп, подожди, где выключатель? Кстати, а гараж не пос... я в гараже не посмотрел температуру. Возможно, это гараж. Ну, ладно, сейчас быстренько здесь глянем еще. скорее всего гараж как так я не посмотрел так, давайте гараж глянем быстренько нет ну какой-то странный он очень нет 4. так у меня было два госвента и я думаю что нужно пойти съесть таблетки Ну, 9 градусов. Ну, не, ну да, она самая низкая здесь. Здесь 12. Здесь 8. Где он стукнул? Ладно, uh. ты молодой, ты старый. Дай нам знак. Ты молодой? Ты старый? Ты молодой? Дай нам знак. Дай нам знак. <говорит> <говорит> <говорит> как он потрогал эти двери? Двери, двери, двери. Это, блин. Следов нету, да? У нас зулик есть ничего. След. Хорошо. 4 градуса. 3. Так, я пойду проверю все-таки свое. Ты молодой. Ты молодой. Ты старый. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты злишься. Дай нам знак. Дай нам знак. А наплевать? Я даже как не посмотрел, где я прятаться буду. А, так, что нам остается? Ничего. Так, и у нас задание. Так, обнаружить датчика при помощи при, датчик, при датчике движения. При помощи датчика движения. А, да. Так, рассудок. Нет, рассудок, кстати, не сильно упал. Давайте мы выпьем все таки одну. Потому что из улик только одна улика. А это вообще ничего, по факту. Ну, поставим сюда, наверное, в коридорчик. Так. Стоп, он дверь потрогал. Камера здесь. А -а -а -а -а -а. Какую дверь-то потрогал? Два. Что, он, поменял комнату, что ли? Нет, один здесь. Здесь 15. Так, мы книгу, кстати, не кинули а, Смотрим еще раз Ты молодой Ты молодой Где ты? Где ты? Дай нам знак Ты старый? Ты молодой? Ты молодой? Досмотреть было на этот Дай нам знак Дай нам знак Дай нам знак. Ну, радиоприемники, я думаю, точно нет. Сейчас попробуем еще... Видимо, из дома. А, улики, улики, улики. У нас отпечатки рук есть. Но по поводу, кстати, этого, я не знаю. По поводу призрачного огонька надо будет еще раз посмотреть. Что, мы берем фотик, наверное? Соль. А, может быть, он... Да, блин, а свет не выключил. Ладно, надо свет выключить все-таки. Сам там фотик скинем. Сфоткаем сразу кость. А, блин. Книжку надо мне кинуть сюда. Я и думаю, что-то я... Хотел взять и не взял. Так, а что я хотел еще сделать? А выключить свет. И сходить за книжкой. Ну, там вообще на самом деле нету негде прятаться. Что я не прям не видел таких нычек, что прям можно спрятать. Блин, там свет горит, засвечивает все. Ого! Это не может быть полтергейст? Швырок такой прям, ну, нормально. О, а полтергейст какие улики? А, призраки Полтер полтер, полтер. Полт, полт. Отпечатки рук и записи в блокноте. Ну, блин, он не общается со мной. Мистер Полтергейст. Пожалуйста, распишитесь. Так, ладно. Может быть, конечно... Э -э Минус. Что? Что? Спустя... Очень продолжительный... Бля, я надеюсь, не я демон. Так, тогда подождите. Тогда мне нужно проверить э, все таки Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Ну нет, нету этого. Так, мне нужно. Где. Где моя емп Может, Может, я выкинул? Нож кинул. Пусть пишет. Серьезный минус, да? Офигеть! Ошалей! Пойдем смотреть, что он там трогает. Ты где-то что-то потрогал? А это не могут быть близнецы? Близнецы. О. Оказалось. А где он потрогал-то? Там, вдалеке, что ли? Блин, я, конечно... Следопыт. Так, ну раз мы уже здесь... Бам-бам-бам-бам-бам. А почему у меня пар за рта не идет? Это можно отнести? Так ладно, где радиоприемник? Куда я скинул радиоприемник? Блин. страшно было. Я только знаю, что свет выключил. МП5, МП. А, а пальцев-то нету? Не, он ну, там была рука сто процентов. А вот радиоприемник. А что он здесь делает? Ты молодой? Ты молодой? Ты старый? молодой ты старый это не может быть радиоприемник сто процентов если это записи блокноте то это демон здесь надеюсь. Если mp5 лазерный проектор тоже не может быть тихо тихо тихо Ладно, принят на улицу будем лучше не если был бы демон точно не демон он бы меня сожрал уже поэтому записи будут тоже быть не может Радиоприемника тоже быть не может. Либо призрачный огонек, его тоже нету. мп 5 это джин. Это джин. Хорошо. Ну, мы же выполняем на 100% э, денег зарабатываем. Поэтому что мы сейчас делаем? Мы сейчас берем соль. Соль. Э, это мне уже не надо. Соль, соль, соль. Сейчас мы там все приносим, солим, сыпем. фотоем следы. Потом мы тыкаем куклу. Достигаем рассудка 25%. Это джин. А, он еще свет вырубил. А джин ради свет вырубает. Ладно, свет надо включить. Свет надо включить. Это джин. Я просто не вижу логи ну, друг, другого никого Не, ну я сейчас, конечно, у джины МП5 должно быть, у меня только МП4 было Я же, конечно, возьму все-таки В руку МП Чтобы так чисто Контролировать Сейчас а, я еще возьму Все же крест Подождите, а мне по факту Охота даже не нужна, мне же надо просто Достичь рассудка 25% Я сейчас крест накидаю крест кину. И... А, блин, нет. Мне надо фотик взять еще с собой. Но крест тоже нужно взять. Ну, накинем крест сюда. шаурму сюда. Еще сходим сейчас еще за двумя шаурумами. Шоурума, шоурум, как правильно. Две штуки шаурумы возьму. И возьму фотик. Он бегает там. Все, сейчас мы рассыпем следы. Посмотрим следы. И в целом мы все отфотографировали. Здесь идеальных фотографий. Мне бы, конечно, еще пофоткать бы следы на дверях. Но это уже другая история. Так, фотик у нас где второй? сейчас мы эту сюда кинем зажигалочку в руку фонарик в руку рассыпаем соль фотик Ой, ой, ой, ой, блин. Все здесь дальше нету. Ну здесь эти следы. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак У меня шурма есть в руках? нету. Дай нам знак, дай нам знак Дай нам знак О, Что-то как-то Она забагована Выглядит это все дело Ай. Дай нам знак Вот здесь дай нам знак Дай нам вот здесь знак. О-о-о-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о-о. Побежал. Да, блин, где мой фотик? Ноль. Куда я его скинул? О. Ну, в принципе, все, да? Блин, но ну у меня одна фотка не зачлась. Или много? Нет, все зачлись. Ой, вообще идеально. Одна фотка не зачалась. Да, действительно, шагов нету. Так, ну что, осталось тогда нам... Ой. Вот сейчас бы сфотка сфоткать было бы круто. Осталось нам, короче, дождаться рассудка 25%. В принципе, можно уезжать. Сейчас мы посмотрим, сколько у меня там рассудка. Если много, то мы потыкаем куклу. Если же мало. Ну, много, надо куклу тыкать. Сейчас, короче, мы, значит, ищем укрытие, потому что у меня обычное везение какое. Я нажимаю куклу и попадаю сразу в сердце. Бью сразу в сердце. От охоты мы защищены, в принципе. А... Здесь негде прятаться. В гараже обычно хорошее место для прятка. Там бесполезно прятаться с тупым местом. Вон там, вон в углу. Угу. Так, нет, я не буду все-таки вот это скидывать. На-на-най, на -най, на най Ну, най Получается, не растерял я. Навык поимки призраков. Кукла Вуду. Не, мы идем сразу туда. Нет, ткнул? Нет. А <молкут> <блокут> <блокут> <служб> <блокут> <свист> Что по удаче? Что по удаче? Столме считаю, что я справился. Спасибо за просмотр. О, это Ханту. Стоп! Тогда я, получается, не справился. Ханту. Стоп. Ханту. Странно очень. Ладно, все, всем спасибо, что были. Всем пока.